смысле слова по центру их не волнует не вы ни ваша компания не ваш продукт они о вас даже не думают не думают все что их волнует это они сами Про... всегда а, клиента и кандидата волнуют то что вы им можете дать они всегда эгоистично но ну, мы все люди такие эгоистичны. мы всегда думаем о решениях своих проблем и вот эти лозунги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 И вот у них очень быстро фокус меняется. Вот, э, посмотрите, и ни у кого детей нету, да, как я понимаю. Сожалею вам, если у вас детей нету, либо сожалею вам, то, что вы не отвечаете, э, какую активную позицию проявляете там в комментариях и так далее. Такая активная позиция у вас и в бизнесе. Тут такие результаты, по крайней мере. А, вот. И вот. Если анализируя детей, вот у меня двое, которым там полгодика, 7 месяцев, а другому пять с половиной. И просто анализируя, смотря на них, и вот просто-напросто, вот насколько они на вот какие-то яркие вещи, да, там красная, желтая, сразу же руки тянутся, потрогать, попробовать в рот, да, то есть взять там, полезать, то есть вот потрогать, вот тянутся руки на, на что-то яркое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 Страшная штучка. Многие люди по, по какой-то причине, э, пользуясь продуктом, вот развивают, например, свою, э, свои услуги, свой сетевой бизнес, э, у них есть какой-то продукт, услуга, бизнес-возможность, и они не хотят продавать.